Фиспект режет, не режет, но письку отрежет. Энергетики жидкий наркотик для шоколоты. Смотрим. Привет нареччикам на Ютубе. Мы тут немножечко начили на расслабоне. Обязательно напишите в комментариях. У Фиспекта Физпект уже нельзя одноразки. Какого х... он курит? Мне можно. Это Даша нельзя, я за компанию бросал. Смотрим. В этом видео хочу поговорить про энергетики, о том, из чего они вообще состоят, насколько на пагубно лица. влияют на твое здоровье, в каких количествах их употребление может быть безопасно, и может ли оно быть безопасным вообще, а также как... Из... Ну, каждый день по две баночки я считаю нормально. Побавится от энергетической зависимости, если она у тебя уже присутствует. Открывайте баночку Red Bull, присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Прогуливаясь после школы домой мимо близлежащей пятерочки, ты хотя бы раз переступал ее порог, подходил к стеллажу с энергетиками, брал себе бутылочку какую-нибудь. Я очень сильно хотел бы, чтобы мне вот такой вот холодильничек высулили. Именно с прозрачной стенкой, где хранить энергосы всякие. Но так как вот этот ебаный ЗОЖ, который последнее время у честно говоря, не особо удается. Но вот этот ебаный ЗОЖ, ты понимаешь, что ты не будешь хранить энергетики в холодильнике. Хотя что мешает покупать энергетики без сахара? Или воду туда ложить? Но вода не так солидно выглядит, конечно. Злой, ты верни донаты обратно Верну после всего этого, спасибо за 500 большое э, На Нарезчики каждый донат вырезают Но большой могут оставить, чтобы типа ебать много закинули Вот. Но обычно маленькие вырезают, потому что целостность реакции пропадает Поэтому она часто очень сильно еще и меня отвлекает вот. Нужно заботиться еще и о, о людях по ту сторону, как бы, экрана. Флэш, потому что он самый дешевый, ну, на вкус, как моча. Пятерка, по-моему, с э, не согласен. Потом ругался с продавщицей. Бля, э, а блядь, какой нахуй пятерка? Я не согласен. Флэш это самый лучший энергетик. Я чуть не сказал наркотик. Ну, блядь, короче, флеш это кислое. Ядерная залупа, которая, ну, пьют настоящие мужчины Если тебе не нравится флеш, ты, скорее всего, девочка Вот, я могу, если ты девочка, ты можешь не любить флеш Если ты нормальный пацан, блядь, ты должен пить флеш И, ну, даже не корчиться, а чисто вот пить, как, блядь, лимонадик чистый и кайфовать Это кислый, настоящий мужицкий энергетик Не то, что вот эти ваши нежненькие всякие редбульчики, блядь Ча, пятерка, правда, будет с этим не согласен. Потом ругался Галиной о том, законно ли в твоем регионе продавать энергетики несовершеннолетним. Хотя ничего бы это не поменяло, потому что если Галина решила, что не продаст, значит не продаст. Но ну, а если ты хоть раз пробовал энергетик высокого ценового сегмента, например, Red Bull или адреналин Rush, то ты наверняка. Чего, блять? Высокого ценового сегмента Red Bull или адреналина Окей, okay, Red Bull, эта хуйня может стоить вообще под 250 рублей. Это окей, но адреналин, извини меня, стоит как бы сотку у меня в магазине, в спаре, блядь, а спар это как бы считается элитным относительно магазином, это вам не ебаные пятерочки с магнитом, это, блядь, евроспар нахуй, и там как бы сотку стоит адреналин, адреналин вообще нихуя недорого, ну, относительно недорогой, потому что тот же флеш баночки стоит 80 рублей, блядь, 20 рублей разница, а Red Bull, да, я согласен, там уже по 250 может доходить за 0,5, Ка, помнишь этот незабываемый вкус и тот прилив бодрости, который ты почувствовал первый раз, а. его попробовал? И сегодня я как человек, который достаточно длительное время был зависим от энергетиков, чем я ни в коем случае не горжусь, расскажу тебе, что же такое эти ваши энергетики, с чем их едят и какого хрена их вообще едят? С и чем что едят? Пьют. Пробежимся вкратце по составу. Состав любого энергетика отличается в зависимости от производителя, но в целом действующие вещества схожи. Помимо банальных ингредиентов, таких как вода, сахар и красители, которые присутствуют в любом газированном напитке, в энергетике содержатся три главных компонента, а именно кофеин, таурин и глюкuronовоктодин, про которые мы сегодня и будем говорить. Но давайте о каждом из этих компонентов поподробнее. Кофеин является основным стимулятором в энергетическом напитке. И его дозировка варьируется от 70 до 200 мг на 200 мг. Я где-то читал что-то какое-то исследование, возможно это наебалово жестко, но я не углублялся, что типа в кофе какой-то другой кофеин. Не, не то, что другое, короче, кофе, оно даже может быть больше зависимости вызывать, чем энергетик Энергетик там зависимость вызывает больше сам сахар Ну типа сахарный вкусный напиток А кофе там какие-то, блядь, реально полуэнергетические прикольчики есть Я думаю, у вас есть знакомые, которые прям жестко на кофе подсажены То есть в... энергетики, возможно, да, но с них как будто легче слезть А вот кофе, блядь, кофе как будто более зависимости вызывает Оно прям такое жесткое Ну именно какой-нибудь, знаете... Блять, капучино с карамельным сиропом. И. не знаю. И блять, я самое вкусное кофе провал, ты с маршмелом. То есть, тебе взяли. А, кокосовый кофе с маршмеллоу, блять. То есть. Те, ну, капучинка обычная, добавили, блять, сиропчика этого кокосового. И еще засунули маршмелки туда. Бля, как это вкусно было. 50 мл. Работает он следующим образом: кофеин блокирует действие нейромедиаторов твоего организма, отвечающий за усталость. блять! Шип... Погод... Кого? Кого, блять? Туда нахуй! Это мне! Это мне! Агульбург, а Виктор Иллич чуть не стал водолазом, как в песне про Камарова. А энергетика я не сильно часто пью, только в охотку. А вообще не пейте, не курите, ебедитесь осторожно, либо с гандонами и гандонов. Блять, ты меня драк будешь жестко. Ой, я вижу, что какую-то музыку закинул, но это после видоса уж, сори. Я вижу, спасибо огромное. Тебе за косарик, блять, братишка огромная, это нулевка. Я покупаю жижу другу. И когда покупал, такой, типа, у вас есть нулевки? Чисто, ну, вкусненько, чтоб было. Она такая, да, это не никотиновая. Это вот, блядь, чтоб нахуй подтвердить. Вот тут вот написано, зиру, видишь, зиру. Она без никотина. Спасибо огромное, дорогулечка, зайка, Максимочку. Спасибо огромное. Мы дальше будем смотреть я думаю, ты не обидишься. Дальше смотреть ролик. Спасибо большое, зайка. Ты обычно полагаешь, что кофеин якобы придает твоему организму какую-то дополнительную бодрость. Кофеин лишь высвобождает резервную Дополнительно энергию. Не дает. И, возможно, на какое-то время ты действительно эту бодрость почувствуешь. Однако впоследствии эта так называемая резервная энергия довольно быстро иссекает. Обычно этот эффект длится пару часов. И спустя это время твой организм приходит в упадок. Ты начинаешь чувствовать легкое изнемождение, сопровождающее... Ой, был бы здесь Мартин. Все вы знаете Мартина. Он бы рассказал вам про нейромедиаторы, про гормон удовольствия, про дофамин, как он поднимается, как нужно сидеть в черной коробке и представлять себе мультики с сме... С них. Головными болями, Кто понял, тот понял. То есть, если простым русским языком, то это то же самое, что ты потратил все свои деньги на клубы и женщин, а потом вместо того, чтобы перестать вести праздный образ жизни и начать зарабатывать, ты берешь кредит, снова идешь тусить, и в конце окупаешь от осознания того, что тебе за этот кредит придется еще и расплачиваться. У меня, например, недавно было то же самое. Когда я потратил 70 рублей на то, чтобы купить Hogwarts Legacy Атом Кирпис и меня дложила жаба, потому что оказывается, аккаунты со всеми этими играми я мог купить в три раза дешевле на лолстим макет. Не, блять, я думал, он сейчас скажет, что Ну, типа купил, а оказалось, Хогвартс Легоси говно ебаное, Поэтому как бы обидно. Те, ну, понятно... Market, ты можешь купить аккаунт... По факту, урин это такой же нейростимулятор, который временно улучшает функцию сердца и мозга, помогает сжигать жиры, а также улучшает функцию иммунной системы. И в энергетических напитках служит он по большей части для усиления действия кофеина, но между ними есть принципиальная Думать. разница. Кофеин ⁇ это натуральный стимулятор, который содержится в кофе, чае, шоколаде и других продуктах. А в свою очередь, урин это аминокислота, которая в пищевых продуктах не содержится. Более того, действие турина на организм до сих пор до конца не изучено. Ну и, наконец, последний из этих трех компонентов это глюкронолактон, который, как бы это смешно крышал, также служит для усиления эффекта от кофеина. Но при этом данный компонент больше влияет на твои вещества, восстановление организма после физических нагрузок. По этим компонентам мы вкратце пробежались. Теперь же я вам расскажу, почему энергетик гораздо вреднее натуральных стимуляторов, таких как, например, кофе. А дело все в том, что в отличие от кофе энергетик приводится в действие значительно быстрее и оказывает гораздо более сильный эффект. Во-первых, так как энергетик газирован, напиток, как через пузырьки ну, газа я... он гораздо быстрее усваивается организмом. Во-вторых, не будем забывать, что в энергетике содержатся дополнительные нейростимуляторы, такие как урINARY глюкоза и в-третьих, И третьих, в энерг... мужики вообще не знаю, как у вас, вот честно, но меня энергетики вообще не берут, никак. Я вообще никакого эффекта не ощущаю. Я вообще хз. Но когда я впервые, блядь, переехал в Калининград я познакомился с такой темой, как кофеёчек, блядь. Чтоб вы понимали, когда я жил в Тижине, очевидно, никаких кофей не было. Когда я жил в Красноярске, была зима, блядь, и куда ты пойдешь кофе себе покупать? А в Калининграде вот так вот на эту хату приехала, рядом со мной лежит кафешечка такая интересненькая, вкусненькая. Капучино там делают, вот. И что-то как-то один раз купил, такой попил, м -м, заебись, все, пошли, блядь, работать нахуй. Второй раз купил, третий. Что-то вот как-то мы даже две недели подряд каждый день хуярили ебаная капучино. Сейчас я с него слез, конечно, но в целом от энергетики мне похуй. Никогда не зависимость ничего, для меня это газировка. А вот кофе что-то на меня как будто, блядь, сильнее действует. Вот от него я что ощутил пара твоей повредит пк пк да к пропиле или глицерин остается на стенах дети как повышенная дозировка сахара который изначально сахар, инсулин да. и ты чувствуешь прилив энергии однако послед... сахар да только тут вот в чем проблема ты как бы обычно с энергетиком ну не был бы энергии да вы чё, такие миллиардеры, Всё блядь. Все, у меня ноль, кошельки, а СТА по приколу ответил в на мой старый вопрос, зовут Владислав. Короче, что по поводу сахара? Вот эта тема э, то же самое: нельзя учитывать действие сахара в энергетике, так как если бы не энергетик, ты бы купил какую-нибудь колу, блять, или липтон, или тархун какой-нибудь, я не знаю, или съел бы шоколадку. Эффект не отличаться будет от э, сахара и инсулина, который в кровь поступит. Поэтому, ну, вот это сомнительно, блядь, то, что в энергетик плохо, потому что в нем сахар, блядь. Ну, так можно вообще про любой напиток сказать. Про любой вообще сладость. Это очевидно, что все плохо из-за сахара. Но энергетик от этого хуже не становится. Он такой же, как и другой напиток. Если количество твоего инсулина понижается ниже того уровня, который был изначально. То есть, условно говоря, вот сколько ложечек сахара высыпите в чашечку кофе. Ну, обычно 3-4 не будет. Вот, а в средней баночке энергетика содержится примерно 14 кубиков сахара. И тут стоит отметить, что в отличие от той же Кока-Колы, сахар в энергетике. Говорит про 14 кубиков сахара и показывает на фоне Black Monster зеро сюгар. блять. Короче, вон, Zero Sugar, да, это, это энергетик без сахара. Вот этот один. Я понимаю, что он не заморачивался, да типа, это вообще ничего не меняет, и никакого смысла нету. Просто я шарю. Мне нужно было сказать, что я шарю, блять. Вот это самый вкусный, кстати, энергетиков Блокмонстра. Я розовый паунч не пробовал, но все, которые у нас в России продаются, пробовываю. Вот это самый вкусный. уже Ку куку-колы, сахар в энергетиках наносят дополнительный урон твоему организму именно в кубе с другими компонентами. И теперь к вопросу о том, как именно энергетики вызывают зависимость и как у организма вырабатывается к ним толерантность. Я вам уже рассказывал, что основное вещество, состоящее... В... Этот ролик похож на что-то более серьезное у маразма, чем все остальное. Кстати говоря, хочу развеять миф. Я в одном из... в одной из реакций а, пизданул, что у него есть монтажер, и ему монтажер монтировать ролики, поэтому там вот Хороший был моментик, я похвалил монтажера Но мне маразм написал И сказал, что не-не-не, Фиспек -не -не, Ты не прав, у меня это монтажер Есть, но обычно если ты видишь хороший монтаж То это я монтировал Обычно я даю на монтаж людям, которым ну, Видосы, которые не особо Важны и которые нужно просто сделать Вот, поэтому я могу вам э, С полной уверенностью сказать, что этот ролик Монтировал маразм И тут прям видно, что качественно Энергетических напитках, а именно кофеин, блокирует действие нейромедиаторов твоего организма, отвечающих за усталость. И дело все в том, что на такое внешнее вмешательство организм реагирует следующим образом: мозг увеличивает количество этих самых нейромедиаторов, вследствие чего, чтобы повторить подобный эффект бодрости, тебе необходимо большее количество энергетического напитка. А соответственно, при употреблении энергетиков в большем количестве последствия для твоего организма будут более пагубными. А именно, вместо легкого недомогания, которое наступает после прекращения действия эффекта первого энергетика. В этом же случае ты начнешь испытывать сильный головные боли, раздражительность, а с развитием зависимости. Бля, короче. Жизнь делится на... до того, как ты парил, и после того, как ты бросил парить. До того, как ты пил энергозы, и вот эту вот кофейно-всякие содержащие напитки, и после. Ну и самый пиздец просветление начнется, если отказаться от сахара. Прямо сейчас я сахар, конечно, немножко употребляю, блять. Но в целом жизнь меняется сильно очень. От, от трех вот этих вот моментов. Ты подавно может перерасти в хроническую бессонницу, депрессию, а еще хуже сердечную ритмию. То есть зависимость от энергетиков наступает точно по такой же схеме, как зависимость от алкоголя или сигарет. Когда ты выкуриваешь свою первую сигарету, ты впадаешь в некую айфорию, чувствуешь себя расслабленным. Тебе нравится этот эффект, однако впоследствии твой организм вырабатывает толерантность к курению. И с одной сигареты ты уже такого эффекта не получаешь. То же самое и с энергетиками. Если ты пьешь энергетики на постоянной основе, то одна баночка тебе уже взбодриться не поможет. И на самом деле это очень серьезная зависимость. Теперь, что самое главное, ведь подавляющем на мой канал подписаны дети и по Меня, конечно, организм... Я тоже смотрел вот это: что-то мне не хочется энергетик, но мне хочется пойти в кафе и купить кофейка блядь, капучино ёбнуть пока она не закрыта гораздо более поспи... она еще пацаны ну я, я еще могу успеть она, она будет открыта еще она же до 9 даже да она будет открыта еще 12 18 минут Имщик к пагубному влиянию не только энергетиков, но и любых других веществ, так или иначе вмешивающихся в естественную работу твоего организма. Объясняется это многими причинами, но давайте упомянем самое банальное. Что подросток лет 13 14 чаще всего ниже роста, мы весит килограмм на 20, меньше, чем взрослый человек. Опять же, люди бывают разные, но я говорю в общем. И из этого следует, что одинаковая доза энергетика по-разному подействует на организм взрослого и организм подростка. И теперь ответ на самый главный вопрос, в каком количестве можно употреблять энергетики? Если... Сколько это... можно? Может? Попросту дает взрослого человека, или хотя бы подросток более менее приближенный к совершеннолетнему возрасту, то ответ здесь однозначно. Чем меньше, тем лучше. Эти энергетики можно, нужно только тогда, когда тебе действительно необходимо в срочном порядке взбодриться. Например, когда ты всю ночь готовился к экзаменам. Однако, как я уже и сказал, а латте норм кофе. Мне латте не нравится, потому что оно слишком молочное. Я прям вот, я не особо люблю молоко, вот именно молочный вкус. Я когда прям чувствую молоко в его чистом виде, мне, мне, мне прям противненько немножко. Вот капучино, заебись, а латте, оно слишком молочное. Оно, по сути, капучино от латте-то чем отличается? Количеством молока. Вроде бы, да, если я ничего не путаю. На постоянной основе. Я люблю молочные напитки. Но ну, блять, но ну, я не особо люблю молочные напитки, но блять, Дора и Милкис <с Glutters> это, конечно, <с Bubbles> другой моментик. Рав, раф, заебись. Когда надобности в них никакой нет, приведет к тому, что у твоего организма выработается к ним толерантность, а у тебя выработается зависимость со всеми вытекающими. А если мы говорим про детей и подростков лет 13-15, а то не дай бог у то в вашем случае лучше вообще не пить энергетики. Но что же делать, если у тебя уже выработалась от них зависимость? Ну, тут я вам готов на своем примере рассказать, как я до этой зависимости изварился. Ведь ранее я пил энергетики чуть ли не каждый день. А бывало даже иногда такое, что я всю ночь мог залипать в телефоне, а на утро глотнуть энергетикой и поехать куда-нибудь на машине. При этом с рулем я чувствовал себя крайне апатичным, крайне раздраженным. И в принципе, по итогу частого употребления энергетиков у меня выработались следующие симптомы. Это сбитый режим сна, хроническая лень апатия раздражительность отсутствие концентрации внимания то есть грубо говоря если максимум времени которое мне необходимо для создания какого-то простого ролика составляет ну от тема часа 3 то я это могу растянуть на несколько дней так вот как же я от этой зависимости не бы так ролики делать но ну, маразм от другой вообще формат ну блять три часа сделать ролик это я так понимаю озвучить записать смонтировать Йома. я где-то часов 15 наверное минимум на от и до создать один видос мы будем учитывать не только физиологический фактор зависимости, но и фактор психологический. Не забывайте, что зависимость энергетиков также еще и психологическая. То есть тебе банально может нравиться вкус. Поэтому поначалу я вам советую временно снижать объем потребления энергетиков, постепенно сводя его к нулю. Делать это можно обманывая свой мозг, то есть зависимости такими газированными напитками, ну, условно говоря, спрайтом, кока-колой, ну точнее российскими аналогами. Можешь попробовать и не. Бля, короче, хотите сейчас из э, головы просто. Э, не факт, что это сработает, но просто звучит логично. Короче, ты зависим от энергетиков. Ты сначала переходишь на что-то менее реакционное, то есть на кофеек. И у тебя как бы тоже. Вот это тут, э, с химической точки зрения, кофеин, вся хуйня нормально. И ты, короче, пьешь, пьешь кофе, все, ты уже привык пить кофе. Тебе, тебе уже не нужны энергетики, ты уже пьешь кофе. И берешь специально, блять, льешь просроченное молоко и выпиваешь, нахуй. Чтобы у тебя отращение от кофе появилось. И все, блядь. И ты немножечко в тошнотике, уже как бы про энергетики забыл, какого они на вкус. И от кофе тебе тошнит. Изи, блядь газированные напитки, например, соки, какой нибудь там чай Липтон. а также что еще необходимо делать для того, чтобы привести в норму метаболизм и произвести детоксикацию организма? Это перед каждым приемом пищи съедать ложку меда, а также увеличить объем. Кофе за 11 рублей из пакетиков от Маккофим, бани реально, блять, как я с тобой согласен. Я причем, ну были какие-то хуевые кафешки, в которых мы, мы, мы брали кофе, и я такой реально, блять, пробую и такой пакетированный кофе вкуснее, <laughs> Ну, типа он реально охуенный, там правда сахар есть, а я типа, ну не люблю сахар. Он прям сладенький такой, ну заебатый, бля, все равно пиздец продуктов содержащих клетчатку, то есть это петрушка, фасоль, брокколи, орехи, цитрусовые. И список огромен, изучите самостоятельно. Итак, со временем, пока вы еще молодые, вы сможете избавиться от энергетической зависимости и привести свой организм. В норму. Да и когда ты взрослый, тоже сможешь. И что я тут хочу сказать в итоге? Энергетики это вредно и точка. И Ни в коем случае не верьте своим друзьям, которые будут вам рассказывать, что энергетики это чуть ли не полезно. Начнем с того, что энергетики в принципе обрели свою популярность только в середине 2000-х годов. Ну окей, что тут? Факт, что массово продаваться они стали еще в конце да, Это в принципе, того, напиток для влияние энергетиков еще не изучено в долгосрочной перспективе. Поэтому Старайтесь энергетики не употреблять. В принципе, а если вы взрослый человек, то только в случае крайней необходимости. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно. Бля, пиво там какие-то гормоны дает, какие-то еще штуки там, в принципе, ну, эффект настоящий дает. Энергетики, только твою, блядь, систему нервную и сердечно-сосудистую уничтожают. А пиво, понятное дело, тоже уничтожает, но не так, мне кажется, критично, как энергетики. И, мне кажется, если у вас есть выбор пить пиво или пить энергетики, лучше попейте пиво. Это хуевый совет, я понимаю, но, но все же.